Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, партнеры. Если меня слышно, поставьте плюсики, пожалуйста. Слышно меня? Хорошо слышно, да? Отлично, отлично. Звука нет. Пишут звука нет. В остальных слышно. Перезагрузите или зайдите с другого браузера. Я смотрю, что звук у всех есть. Да, есть. Все пишет нормально, звук есть. Отлично. Вот. И сегодня у нас на вебинар собралось много, многое количество народу. Это очень хорошо, что вы сегодня со мной вместе. Мы озвучим ряд вопросов, проговорим. И у вас есть, конечно, ко мне вопрос. Как всегда, вы пишите заранее, и в конце нашей беседы я отвечу на все ваши вопросы. Сейчас я видео выключу, мне так будет удобнее с вами общаться. Вот. И начнем нашу беседу. Меня выключить нужно. Ну, моменты, да, у нас вебинарная комната очень интересная, я не могу никак к ней привыкнуть, и поэтому со мной рядом помощники, если я что-то буду говорить, не обращайте внимания. И давайте мы, знаете, начнем наш разговор с вами, вебинар, я немножко затрону, значит, международный бонус, пришло очень много писем, и все спрашивают, как начисляется международный бонус. И я сейчас вам вот поставлю слайд, чтобы вам было... Я просто расскажу, чуть-чуть покажу. Обычный наш маркетинг, он никуда не изменяется, никуда не девается. Это бонус развития, мы все видим, как выплачивается бонус развития. Дальше у нас идет, идет... Я не буду повторять, вы все его знаете... Дальше идет получение бонуса развития. Это с международным. Сейчас я покажу вам дальше наш маркетинг. Это у нас оборота бонус, оборота, ну и так далее. Лидерский бонус. Это я просто вам показываю. Ну, вы все знаете, да? Марина Литвиненко хорошо рассказывает маркетинг, и я его повторять не буду. Я вам сейчас расскажу, как выплачивается бонус международный. Сейчас поставлю слайд. Вот он у нас международный бонус. Ну, написано это фиксированная компенсация начисленная моим партнерам за потребление товаров. Как он происходит? Смотрите, я потом позже приведу пример. Он выплачивается так же, как и всем. Сначала выплачивается а, по основному маркетингу. Сейчас вот я показываю вам бонус международный. Это первое поколение выплачивается в евро 5 евро дополнительно, в долларах 5 э, до, э, долларов дополнительно и в канадских 5. Второе поколение – это по 2 евро, доллара или в канадских. Третье по одному – Сейчас я вам на примере покажу, вы лучше поймете, как это происходит. Допустим, допустим, у вас партнер подписался в Америке, да, и он купил стартовый пакет 154 доллара. То есть 40 долларов стоит продукция и 14 долларов это взнос единовременный. Если в России он 700 рублей, там он 14 евро. И флоревит, флоревит за, за границей стоит 35 евро. Чтобы вы понимали, 35 евро. Что получает, а подписал его партнер из Израиля, тоже за рубеж. И что получает партнер из Израиля? Он получает, потому, входит 4 флуоревита, как и в России. Он получает за 4 флоревитов по 5 долларов, потому что Израиль работает в долларах, это первое поколение, и плюс бонус развития, как обычно, с основного маркетинга 8 долларов. Мы суммируем, и за одного подписавшегося партнера в Америке, в Израиле партнер получает 28 долларов. 28 долларов. Я надеюсь, здесь все понятно. Нет слайдов? Слайды видно? Я смотрю, Татьяна написала нет слайдов. Есть слайды? Все есть. Спасибо, Владимир. Все, все есть. Потому что Татьяна написала, слайдов нет. Я пока говорю, вам все понятно, то, что я говорю? Да, отлично, все понятно, отлично. Значит так, партнер в Израиле получает за один стартовый пакет купленным, его приглашенным партнером в Америке 28 долларов. Что получает партнер, который в России? Он во втором поколении. Он получает за 4 флоревита по 2 доллара, это второе поколение, и плюс бонус развития 500 рублей. Происходит конвертация, и партнер во втором поколении получает 974 рубля. То есть 500 рублей, как обычно, и дополнительных 474 рубля, если у него партнер во втором поколении подписался за рубежом. И что же получает партнер, который, который у нас подписался в третьем поколении? Он получает 4 по доллару, это третье поколение, плюс бонус развития 500 рублей. То есть он получает 500 рублей обычных, как в России, и дополнительно он получает 237, ой, 237 рублей в третьем поколении. Вот эти деньги дополнительные. Мы видим, если в Израиле в, э, и в, в, в Америке все идет в долларах, они получают... Израиль за Америку, то в России получает все в рублях, происходит конвертации и все получают. Все бонусы, все баллы, которые положено по маркетингу, оборотные, лидерские, они начисляются по обычному маркетингу, по нашему российскому. Как положено. Единственное, международный бонус ввели. Дополнительные деньги за бонус развития в три поколения. Остальное все так же, как в обычном маркетинге. Ничего не изменилось. Да, Павел, 28 за стартовый пакет. Напишите, пожалуйста, есть еще вопросы, что-то объяснить. Просто много было писем, что непонятно, как выплачивается бонус международный. Жанна, продукция пришла в Италию, сейчас идет, растамаживают эту продукцию, как только на склад заведем, сразу включим. У нас все готово, у нас все готово, мы сразу включим и все покажем. Просто сейчас не включаем, для того, чтобы ну, не было заказов продукции еще на таможне. Как только таможня отдаст продукцию, мы сразу все включим. Второй месяц, и у первой проблемы вы, Свет, Светлана, вы меня простите, я не врач. Я вам не могу ответить, я не врач. У нас есть очень много вебинаров с врачами, специалистами. Задайте, пожалуйста, им вопрос. Я не занимаюсь лечением, я веду бизнес. Вот что, по первому вопросу, который я хотела вам озвучить. Есть еще вопросы, потому что я буду переходить к другой теме. Ну, если вот вы напишите, я позже отвечу тогда. А если партнер из-за рубежа, а товар получил на Да, хороший вопрос, Татьяна. Если партнер, вся продукция, которая идет за рубежом, она будет продаваться только за рубежом. Та продукция, которая в России, она будет продаваться только в России. Партнер, который работает в долларах эквиваленте, он не может брать продукцию на российских складах и проводить по складу. и продукция. Если партнер за рубежом приобретет продукцию в России, то он может ей просто пользоваться. Не более того, бонусы начисляться не будут. У нас четко разделено за границей и Россия, чтобы не было контрабанды. Вся продукция за рубежом, только за рубежом. Вся российская продукция – только российской, начисляться бонус никакой не будет. Все склады, которые открываются за рубежом, они работают в своей валюте. И продукции будут покупать в своей валюте. Не будет такого, чтобы они купили по 1200 рублей в России, а там продавали по 35 долларов или евро. Такого не будет. Контрабанды не будет, товар проводиться не будет, начислений баллов не будет. Ничего не будет. Так. И хочу сразу сказать, есть страны, которые у нас это касается, Казахстан, Монголия. Партнеры должны сразу определиться. Сейчас я знаю, что в техподдержке идут э, запросы, чтобы перевести э, их на обслуживание в долларах. Если вы будете обслуживаться в долларах, значит, вы продукции будете приобретать. Только в долларах, это 35 долларов. И начисления все будут в долларах. И такого не будет, что вы в России будете покупать продукции по 1200 рублей, а работать в долларах в Казахстане и в Монголии по 35 евро. Или в российских работают все партнеры, все партнеры и за рубежом, и в России могут работать. Или по российскому маркетингу, по российскому э, закупать продукцию, по российским ценам. Или по зарубежным. Другого не будет. Другого не будет. Как зарубежный партнер будет приобретать продукцию? А у нас, Галина, у нас есть склад в Италии. Я уже только что сказала, что груз стоит на таможне. Как только растаможен, мы откроем склад в Италии, и всем будет на склады будет доставляться продукции за счет компании, а для физических лиц будут так же, как и в России, они будут сами оплачивать свои посылки. Екатерина, что у них дешевле будет, чем в России? Что, Екатерина? А Украина за рубеж? Украина за рубеж, Ну вы сами решайте, в рублях вы работаете или в долларах. Это не имеет значения. Украина может работать в рублях, и проводки будут все в рублях. Деньги будете получать в рублях. А если Украина будет работать в долларах, значит, закупать будет в долларах по 35 долларов и получать будет соответственно со стартового одного пакета 28 долларов. Ирина Данилова. Какие предприятия подключились к компании? Я не поняла вопроса, зачем подключились, с какой целью? Так, у нас вопросы уже нет по теме, да, по маркетингу, по международным. Все флуоревиты, Наталья, вопрос очень хороший. В программе софинансирования производства флуоревитов учитывается продажи продаж за границу. У них видно вопросы? Если нет, переведи, чтобы им видно было вопросы, потому что иногда вопросы остаются у меня, чтобы они видели и читали заранее. Наталья, очень хороший вопрос. Вот, Учитывая, все, что развивается на заводе в России, все, что развивается, все учитывается в софинансировании. Конечно, выплачивают с вами дивиденды. Конечно. В страны Балтии входят в международный маркетинг. Все входит, кто регистрирует свои личные кабинеты в долларах, в евро или в канадских евро. Все, вопрос у вас видно, все, отлично. Все, кто пожелает работать и покупать продукцию в долларах, можете работать. Значит, они будут закупать также по 35 евро и работают. С последующих покупок бонус начисляется тоже. Строго по маркетингу все одно и то же. Все начисляется как положено. Как это относится к складам на Украине, Беларуси, Киркетине? Я только что, Георгий, ответил на этот вопрос. Вы имеете право работать как в рублях, так и в долларах. Это ваше желание. Но в рублях и в долларах работать нельзя. Решите сами. Если партнер живет в Германии, зарегистрировался в России, часто бывает у сестры в России, и приобретает для себя, как будто... Никак баллы не проведутся. Вот сестра купит на свой логин и подарит или продаст своей сестре. Она никак не купит. Она может только приобрести у себя за границей за доллары. Тогда только начислятся баллы. Купить можно, но баллы начисляться не будут. Будут начисляться... В России, как, как в России. Потому что будут приобретаться, эти, эта продукция будет приобретаться с российского кабинета в рублях. Значит, начисляться баллы будут тот, кто приобрел, и все будет начисляться в российских рублях. У меня партнер подписан в Израиле. Раньше я ей отправляла по почте. Как теперь ей приобретать? она может Оксан также заказывать из Италии будут присылать но ну, сегодня я насколько знаю мне сказали что с Израиля кто-то попросил открыть склад пока еще не закончилась сертификация в России но ну, не знаю и пока еще <coughs> только информация я приехал недавно со встречи и мне сказали поэтому не могу точно сказать но в любом случае Оксан она может заказывать из Италии я не помню, в каком городе сейчас в Италии. Если нужно будет, я узнаю и напишу. В Институт Марины Литвиненко международный бонус канадских долларов. Бонус передала семья, а у вас. Я не знаю, что давала Марина, я вам даю точно. Что, может, вы что-то недопоняли. Вы узнайте. Задайте Марине вопрос. Она вам объяснит. Может, она что-то другое объясняла. Вы подумали, что в первом поколении дала 7 долларов. Вы спросите у Марины. Все 5 долларов. Канадский евро и долларов, все, все 5. 5 долларов, 5 евро и 5 канадских. Светлана, да, это логистика. Покупать можно, если вы оплатите, доставку вам сделают. Доставка логистика вам сделает. Это логистика. Там нет склада присутствующего, там логистика. Вы оплачиваете все покупки со своего личного кабинета и вам отправляют. Вы знаете, стартовый пакет вот перед вами. Перед вами стартовый пакет, пример начисления международного бонуса. И я его... Может, вы опоздали на вебинар? Не знаю. Посмотрите, вот написано, партнер 4, стартовый пакет 154 доллара. 14 долларов это единовременный взнос и 140 долларов это стоит 4 флуоревита. Какой товарооборот флуоревитов в месяц? Не поняла вопроса. И вопрос, он вообще-то, товарооборот, это конфиденциальный. И информация компании, Александр, наверное, или кто, вы вопрос какой-то странный задали. Я не знаю, как вам ответить. Палочки кукурузные очень вкусные и хрустящие, просто прелесть. Спасибо вам, спасибо. Флоревит у нас развивается только в России, Марин. Только у нас. И мы это говорим всегда. У меня партнер в Греции зарегистрировалась в России, покупал на нашем, теперь где ей брать. Я только что Галина объяснила, пусть остается, берет у вас, но как она будет без сертификации за границу продавать, я не знаю. Потому что будет нелегально, вы опять будете посылать ей контрабанду, да? и она будет, этикетки российские, все будет российское. У нас там идут БАДы, у нас там флоревиты с аминекислотами, это БАДы. И там они продаются как БАДы. Поэтому как она будет на... Этикетки будут российские, все будет российский сертификат российский, и будет продавать в Греции. Ну, не знаю, это она на свой риск. Любой Иван, я правильно вас поняла? Если у меня партнер из Литвы покупает продукт в России, то ему баллы не будут начисляться. Баллы ему будут начисляться, если он будет работать, и вы ему будете отправлять. Мы сейчас где-то в Прибалтике, я не помню, где открывается склад, вот, и будет официально все работать в долларах или в евро. В долларах? В евро, да? В евро. Вот. И как он будет тоже контрабандом? будет по российским этикетками, в Литве будет все на английском, на французском, по-моему, а он будет все с российским. Это контрабанда. Значит, переведется в доллар и будет работать в долларах. Сейчас мы засертифицировали в Канаде аминокислоты, типа, хлоревиты с аминокислотами, да, и они с аминокислотами, они как БАДы. Елена. Я сказал, что да, они стоят за границей 35 долларов, евро или канадских. Это за границей, у нас пока БАДов нет, у нас обычные флоревиты. Сколько будет стоить конкретно в долларах доставка из Италии, например, в Израиль? Я не знаю, это в логистике, сейчас откроется логистика, и они все напишут, я не знаю, вопрос такой он. Можно, наверное, открыть как-то в интернете и узнать, если нужно. Я не знаю, не могу сказать вам, сколько стоит. Как только откроется логистический центр, они все пропишут. Что входит в стартовый пакет? Роза где? Если в России, то все. А за границей пока флоревиты. Ольга, почему-то не, не стало видно вопросов в чате. Ну, я ничего не переключал, Ольга. Пока флоревит за границы отправляем. Литвиненко дала... Ну, она, наверное, ошиблась просто. Мы скажем, она исправит. Пропал звук. Звук пропал, напишите мне. А, есть, написали, есть, все, спасибо большое. Если в Греции будет брать только для себя, вы ей посылаете, она пьет, никому не показывает российские этикетки, что без сертификации. Пусть пьет. Так, есть, звук есть. Баллы не меняются, Марин, баллы остаются прежние, увеличиваются только выплаты, а баллы остаются прежние. Да, по поводу, Оксан, по поводу токенов я хочу чуть позже перейти, сейчас вопрос закончится, у меня есть, как говорится на повестке дня, этот вопрос. Давайте, ну все, я смотрю, с международным бонусом у нас все в порядке, вопросов больше нет то мы растянем на целый час. Поляки могут приобретать в Италии продукцию. Звук отличный. Все, давайте, давайте перейдем уже к следующему вопросу. Если у кого-то остался только реальный вопрос, там, маркетинг, еще что-то, давайте, задавайте, я попозже тогда отвечу. В Италии, как только склад откроется, сразу на сайте будет объявление, и вы увидите точный адрес, хотя он вам не нужен. Вам нужно только... Склад будет добавлен в личных кабинетах. Когда вы будете приобретать продукцию, вы будете выбирать склад Италии, и вам будут отправлять посылки. Склад в Италии – это логистический. И прийти, купить или отправить туда деньги нельзя. Можно только купить продукцию через личный кабинет и через склад и просто через личный кабинет и поставить доставку на склад Италия.